Здравствуйте, дорогие зрители, приветствуем вас на канале Альтер r Меня зовут Андрей и мы находимся на улице Гончара, город Киев, в трехкомнатной квартире. Здесь мы реализовали систему вентиляции, здесь мы реализовали систему канального кондиционирования. Давайте вкратце расскажем, что именно и как именно мы здесь исполнили наши системы. Начнем с системы вентиляции. На этой квартире реализована центральная приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла и влаги на базе чешского оборудования Яботрон. Конкретно этот типоразмер это Футура L, которая в номинале может разогнаться до 350 м3 час. Ранее мы уже упоминали про чешское оборудование Leblatron. Более конкретно вы можете посмотреть наше видео, они будут в описании под видео. Очень важная деталь. В основном мы используем конкретно этот бренд для того, чтобы сделать так званую VAV-систему, работающую по CO2 показателям каждой зоны. Но конкретно в этой квартире мы обошлись без этих клапанов, без зонального управления, но мы обходимся базовым функционалом, который и так будет доступен клиенту. Это настенный пульт управления так называемый Альфа, в котором уже встроены помимо Управление, так еще и датчик CO2, влажности и температуры. То есть в любом случае, даже без VEV-системы, у вас есть возможность э, регулирования производительности установки по одной зоне. Обычно такой пульт устанавливается либо в мастер-спальне, либо в гостиной. Наша стандартная ситуация, это стандартный блок монтажа. То есть, что нужно для того, чтобы смонтировать установку. Как видите, она у нас находится на определенном уровне от земли. Но она не вешается на стену для того, чтобы не было вибраций. Мы устанавливаем эти установки на специальные рамы с виброопорами для того, чтобы э, вибрации, которые появляются от работы установки, они гасились и не передавались ни по полу, ни по стене. Далее мы видим систему шумоглушителей, то есть это тоже обязательный атрибут, который сразу выходит с установки, потому что мы должны заглушить аэродинамический шум и шум работы двигателей, чтобы оно дальше не распространялось по нашей системе воздуховодов. И давайте сейчас дальше пройдем посмотрим как это выглядит все по потолку сразу после выхода системы воздуховодов с вент установки после шумоглушителей идет у нас большая разводка большая паутина это непосредственно воздуховоды по потолку и здесь есть одно небольшое отличие смотрите как вы видите, есть воздуховоды большие, которые в черном изоляторе. Это 2-сантиметровый каучук. Он нужен для того, чтобы изолировать воздуховоды, работающие непосредственно с уличным воздухом. Это для того, чтобы не образовался конденсат. Это ваши теплотехнические свойства. И плюс это обеспечивает, так сказать, стабильную работу вашей системы. Все воздуховоды, которые не работают с уличным воздухом, они изолируются аэрофомом. То есть это 8-миллиметровый изолятор опять же для того чтобы исключить возможность образования конденсата чтобы не капало с диффузора но и плюс это дополнительное шумопоглощение работы системы все воздуховоды делятся на приточный воздух и вытяжной воздух я говорю непосредственно за те которые работают внутри вашей квартиры либо дома либо коттеджа вашего объекта Подача воздуха осуществляется в чистую зону. Это ваш кабинет, гостиная, это спальня, это детская. То есть там, где непосредственно человеку нужно получить порцию воздуха. Он ее выдыхает и посредством удаления воздуха он должен перемещаться в сторону грязных зон, то есть ваших вытяжек. А ваша вытяжка это санузел, это гардероб, это частическое воздуха должна забираться над кухонной жарочной поверхностью для того, чтобы создать перетекание воздуха, чтобы мы могли полностью весь объем, провентилировать и провентилировать его правильно. Благодаря такому делению на условно чистую и условно грязную зону мы также можем усилить эффект рекуперации и выжать из него максимальный КПД. Каким образом? Очень просто. В вашем санузле будет система отопления нагонять большую температуру, чем в вашей спальне. Плюс вы открываете кран горячей воды, и это тоже идет влажный горячий воздух. Вместо того, чтобы это выбрасывать все на кровлю, мы возвращаем эту энергию, передаем ее на рекуператор, тем самым мы получаем большую дельту и большую теплоотдачу приточному холодному воздуху. А благодаря запретованной технологии чешской компании Яблатрон, где совсем по-другому работает рекуператор, не так, как мы привыкли, мы вытягиваем максимум. От всех систем, как вентиляции, так и кондиционирования, нужно отводить дренаж. Это обязательное условие. И, как видите, мы это реализуем на базе жестких трубок конкретно это магнопласт 32 диаметра и далее мы это выбрасываем в канализацию через сифон для того чтобы запахи с канализации не возвращались вам обратно а сейчас давайте рассмотрим систему кондиционирования конкретно на этой квартире у нас везде используется канальное кондиционирование объединенное в мультисплит систему давайте обо всем по порядку для начала мы имеем какую-то зону которую необходимо охладить и охлаждается он посредством работы канального внутреннего блока как пример, один из них сейчас у меня над головой. Как видите, этот блок находится не в самом помещении, а в коридоре. Либо он может находиться в гардеробе, в санузле и так далее. Любая техническая зона для того, чтобы сохранять максимально ваши опуски потолков. Уже далее, непосредственно с канального блока, система воздуховодов заходит в чистую зону, где имеет подачу холода и рециркуляцию. На этапе зашивки ваших потолков и когда уже будет у вас наложен гипсокартон, вы не будете видеть эту огромную систему воздуховодов. Вы будете увидеть только посадочные места В этих щелях, где в дальнейшем будут диффузоры, будут проходить как холодный воздух от системы кондиционирования, так и свежий воздух от системы вентиляции. Конечно, за подшипным потолком это две разные системы воздуховодов, но для вас визуально это будет одна аккуратная щель. Второй момент, что же такое мультисплит система То есть у нас есть несколько внутренних канальных блоков, но наружный блок у нас всего один который позволяет независимо друг от друга блоком работать. Один включили, два выключили, два включили, один выключен. Это реализуемо, и у нас конкретно на этой квартире наружный блок находится за балконом. Мы его монтировали совместно с альпинистами, потому что некоторые работы довольно-таки опасные, и иногда нужно приходить к помощи других подрядчиков. Также наша компания совместно с дизайнером разработали систему удаления воздуха через кухонную вытяжку, то есть от кухонного зонта непосредственно в Венканал. Как вы можете видеть, сзади меня находится как раз-таки такая система. И да, с одной стороны это большее сопротивление для кухонного зонта, но с другой стороны в соседнем помещении мы сохранили конструкцию дизайнерской кухни. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, проявляйте активность, ведь чем больше мы получаем от вас обратной связи, тем больше контента мы хотим создавать именно для вас.